Привет, земляне! С вами Брис и Перпин, и сегодня мы далеко не с миром. Сегодня мы будем рассказывать про то, как наши арты воровали, как воровали не только арты, но и стили и даже кое-что другое. Это будет сюрпризом для вас. Цена популярности такова, что если тебя знает хоть какое-то количество людей, а именно детей, потому что я не думаю, что взрослый человек будет таким заниматься. У нас таких историй набралось, ну, просто миллионы. Я начну первое. На самом деле, у меня не очень часто крадут персонажей. Честно говоря, у меня именно персонажей не крали, в принципе, вообще. Ну, только один раз было. И я расскажу эту историю первую, потому что она более-менее лайтовая. Это история о том, как мне написали причем. То есть человек сразу понимал то, что что его персонаж очень походит на моего. И этот человек мне написал в ЛС и говорит: слушайте, такая ситуация, у меня есть персонаж, я создаю нового персонажа, но дело в том, что он немножко похож на Марино. Я говорю: ладно, скидывайте персонажа, я оценю, как бы там масштаб проблемы. Она мне скидывает персонажа. И я понимаю, что это просто Марино. Самое смешное было, что она скинула. Это наш. Корд со спонсорами. Потому что в любом случае, ну не я же решаю, персонаж похож или не похож, как бы выбирает все равно аудитория. Я помню, как все угорали такие: типа, че, зачем ты скидывала бури херня? Почему? Ты думаешь, мы не знаем, как она выглядит? На этом история еще не закончилась. Я сказала, уж простите, но персонаж очень сильно походит на Марино. Она такая, ладно, хорошо, я поменяю несколько деталей и скину вам следующий вариант. И она выбрала ей один висок, и на этом как бы все. И я такая думаю, вау, теперь ее точно не узнать. Это вот знаете, как персонаж надевает очки. Это Леди Бак. Как Леди Баг. Я скидываю этот тоже вариант в Дискорд. Мне люди говорят то, что, ну, очевидно, этого недостаточно. Я скидываю ей э, сообщение из Дискорда, что оно этого Реально недостаточно было Она мне скидывает уже третий вариант И в третьем варианте она поменяла немножечко разрез локонов Разрез локонов она поменяла Потому что разрез локонов, только после этого я заметила Был точно такой же, как на референте И я понимаю, что она не просто нарисовала такую же прическу А обвела ее У, -у, -у ну ты же ей сказала про это? И я просто ей сказала, короче Я э, ничего не буду говорить Все на вашей совести сделаем вид, что меня здесь не было. И в итоге этот персонаж действительно приобрел свое существование. Она даже скинула мне потом скетч, где нарисовала Марино и свою Марино не знаю, честно говоря, я бы такое не одобрила, но это твое право. У меня, если крадут персонажи, это происходит в тихую, люди стараются сделать вид, что это точно не мой персонаж. Чаще всего у меня пытаются своровать Бриз, но сделать так, чтобы это было типа не Бриз. Вы даже не представляете, сколько мне уже скидывали артов длинноволосых девушек с голубым цветом волос, полосатым шарфики, которые типа не Бриз. Самые оригинальные люди пытаются там как-то поменять цвет волос. Но знаете что? Если вы кем-то сильно вдохновились, это видно. Я знаю, что многие скажут, типа, ну блин, там же что-то поменяли, это же уже другой персонаж. Нет, это все та же самое приз, но с розовыми волосами. Люди пытаются ей либо убрать этот пучок, либо сделать из него хвостик сбоку. Чтобы вы понимали, не так уж и мало персонажей с голубыми волосами, это очевидно. Да, то есть просто девочка с голубыми волосами полосатым шарфом, как бы все может быть. Это правда, да. При этом... При всем эти работы чаще всего воруют не только персонажа, но и частично стиль, и это прям, ну, заметно. Это очень заметно, палец по разрезу глаз, либо они как рисуют Перпин, либо они как рисую я, либо это обувь. Обувь мы с Перпин рисуем похоже и очень стилизовано. И, естественно, чаще эти люди, они подписаны на нас. Лично для меня было пару угарных ситуаций, когда персонаж в целом вышел непохожим. То есть видно, что человек просто вдохновился, но персонаж получился другим, да, но основные фишки Брис она все равно стащила. Например, вот вы спросите, какие длинные волосы. Да ну, да, скажем так, это не сильно тянет на фишку, да. Но давайте мы это просто засчитаем. Короче, само по себе это не тянет, но в совокупности с другими вещами это очевидно. Ну просто чел спил. Вунтарь! Там даже написано на референсе. Злая с пластырем на лице, загибаем пальчики, да? И у нее были синие глаза, но она носила зеленые линзы, чтобы никто не видел, что у нее синие глаза. И, естественно, у нее были полосатые чулки. И брат. Это был парень, ты не угадала. Но этот парень был очень сильно похож на Блейза. Я могу даже сказать так: это был парень в майке и сверху в клетчатой рубашке с длинными черными волосами, собранными в хвостик. Но он был не не в фиолетовых оттенках, а в синих. Честно говоря, за Blazers... спи... Видели даже больше, чем Бриз, получается. В целом, подумала, ну, пофиг. Взял и взял, персонажа не похожа. Потом смотрю, там обводочка с моего арта. И такая, ну, блин, придется писать. Чтобы просто не затягивать, пихнуть сюда еще один случай. Как-то чел буквально взял мой арт. То есть, даже не стал рисовать что-то свое. Перекрасил персонажа. То есть, он перекрасил Бриз. Он там ей сделал другую палитру полностью на моем арте. И его написали в комментах другие люди. Типа, блин, чел, ну ты украл арт. А он такой, типа, кто такая Брис? Я не знаю, кто такая Брис. Это, кстати, было в ТикТоке. Короче, следующий ТикТок от этого чела был, где он поставил мой арт-брис. Оригинальный. И свой и такой, блин, ну, ребята, тут похожи только хвостики. Но хвостик, это не значит, что персонаж полностью взятый. Ничего. По поводу, кстати, вырования вот этой уже обводки. Знаешь, самую первую обводку я очень сильно хорошо помню, потому что это был мой единственный конфликт. И после того, как я конфликтовала с этим человеком, я вообще больше обводчиком почти никогда не писала. Забавный факт, обводчиком Перпин пишу я. Да, это правда Это был человек, это было в инстаграме У него обводка стояла на аватарке И еще был отдельный пост с этой обводкой Это была обводка с камишки Абсолютно все совпадало, кроме палитры, опять же Я написала этому человеку, потому что мне скинули его Ну и, естественно, этого нельзя было игнорировать А это было, ну, может быть, год назад Короче, это было очень давно И я еще тогда не была в той стадии, когда, типа, блин, еще один, серьезно Нет, это был первый первый раз. Я написал этому человеку, у нас произошел конфликт. Естественно, человек начал оправдываться, мол, это не обводка, это мой личный персонаж, да чего вы знаете, вы ничего не понимаете, причем он был и подписан на меня. Не. В какой-то момент я просто ему говорю, чел, но мы же оба все прекрасно понимаем. И я прошу просто удалить эту работу. Я не буду ничего не делать, не буду тебя поносить, просто удали работу. После этого я захожу на его страницу и вижу то, что он удалил арт-пост, но не удалил арт с аватара. И он до сих пор, по-моему, у него так и висит этот арт. Ну, знаешь, первое воровство всегда запоминается. Первый раз, когда у меня что-то украли, это была даже не обводка и не персонаж. Чем просто взял мой арт и написал, что это он нарисовал. Но самое забавное, это как у меня однажды, а может даже дважды, я точно не помню, украли вселенную. Я была просто в шоке Мне скидывают работу какого-то человека Причем не то, чтобы плохую работу Нормально, достаточно приемлемую работу Я такая думаю, в чем прикол Потом я всматриваюсь и понимаю, что человек украл дизайн референсов Блин, даже шрифт он нашел такой же, который у меня И ребят, прежде чем вы типа наедете Как можно украсть дизайн референсов? Ну ребят, не то, что украсть Но очевидно, он попытался сделать точно такое же То есть отсылаясь на художника другого Это тоже типа не очень хорошо Хорошо. И это персонажи, у которых были демоны внутри. О, боже, как неожиданно и как неприятно! И таких персонажей на самом деле было немного. По-моему, у человека два всего. Одному из них я не писала, потому что это было недавно. А вот про одного из них мы сейчас вам расскажем. Ну, там очень веселая история, потому что на самом деле я тоже была вовлечена, помимо того, что человек украл вселенную Берпи, он сделал персонажи, который был похож на. Меня, да, именно на меня, на мой спрайт, на который вы смотрите. И если вы скажете, типа, кому, ну ты же просто блондинка в майке, что тут можно украсть? Я просто скажу, что он перерисовал прическу один в один. В моем стиле. Он еще взял имена частично моих персонажей. Да, имена тоже нельзя своровать, но еще раз говорю, совокупность факторов, ребят. Более того, мы вот показываем вам этот скриншот. <смех> <смех> Это тот самый референс, про который я говорила, один из них и организация Блейс. Белаясь, когда узнал, что у него есть личная организация На самом деле мы с этой девочкой какое-то время поконфликтовали Это было довольно быстро, потому что я и тогда написала и сказала Что если она не решит эту, ну, проблему очевидную То мы ее просто везде забаним и будет слив Но она все решила, извинилась Мы это рассказываем исключительно как что-то старое Это было очень давно, почти год назад Тем более, еще один забавный факт У нее был YouTube канал где она тоже сделала такие же справедливо как мы, когда мы нашли этот YouTube канал, а нам его вроде как даже скинули. Мы на него заходим, и у нее одно из видосов называется Я ворую стиль Перпин. Оправдание. И там, естественно, все, что она сказала, это то, что она ничего не воровала, что ничего такого не было. И вообще все врут. И она одна, вся такая хорошая. Именно после этого мы решили ей написать, как раз таки. Да, она вела тогда, кстати, канал вроде со своей подругой. И вот именно ее спрайты были полностью перерисовкой спрайтов с Перпина. И... Ее подруга оказалась более оригинальной, и с рисовок там не было, по крайней мере. Мне лично довольно часто пишут, но может даже не может, и нам в общий паблик, просто я отвечаю. Можно ли взять идею вашего формата? Я всегда что говорю, вы можете взять вообще хоть все, но то, как отреагирует ваша аудитория на это, это не наши проблемы. Если вам скажут, что вы что-то украли, мы не будем, типа, говорить, нет, они не крали, они спросили разрешение. Это исключительно ваши проблемы будут, потому что что было у этой девочки? В комментариях все просто писали про нас Естественно мы не делаем какие-то там огромные сливы не, Мы не будем писать ваши никнеймы в своих видосах Чтобы все вас задудосили да Мы этого всего не делаем Потому что, ну ребят, на самом деле мы не сильно конфликтные а Если нам что-то не нравится Мы там предпринимаем какие-то меры В плане, вот Брис сказала, что ей не нравится, что ее арт рисовали Она просто забанила человека в своем паблике То есть никакого конфликта совершенно не было И никакой огласки это не придавалось Дело даже не в том, то, что что кто-то ворует то стиль, кто-то ворует персонажей, кто-то ворует вселенной, а дело в том, что зачем это делать, если вам все равно будут писать, что вы своровали. Вот вам хороший пример. После того, как я придумала своих сов, да, вселенная их еще не закончена, я почти ничего не рассказываю про них, но мне написало некоторое количество людей, сказав, что им очень нравятся мои совы, и что они хотели бы типа себе завести такие же. Спрашивают, можно ли, потому что, судя по твоим словам, они такие един единственные во всем мире, да? И я как раз и говорю, ребят, ну, вот как раз потому, что они единственные во всем мире, создать такую же себе, ну, ну нельзя. И вам абсолютно ничто не запрещает сделать что-то похожее, но другое. То есть, если это будет что-то просто похожее, но другое, вам вообще никто ничего, скорее всего, не скажет. Не забывайте, что ничто в этом мире не новое. Все, что мы делаем, уже существует. И самое главное, это не то, чтобы сделать что-то, ну, вообще не такое, как у всех, а то, чтобы это и содержала в себе индивидуальность, какую-то изюминку, потому что если вы делаете что-то, что вообще похоже на другого человека, то какой смысл это делать, какой кайф делать что-то, что базировано на творчестве другого человека? Разве вы не хотите быть особенными? Разве вы не хотите своего творчества, своего контента, своих персонажей, своего стиля? Мам, можно нам перпин? Нет, у нас есть дома перпин, перпин дома. А вот наши любимые донатеры. Не забывайте, что мы сейчас очень много стримим. Обязательно приходите на наши стримы, а также ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, подписывайтесь на наши сольные каналы, подписывайтесь на группу ВКонтакте, на Инстаграм, и ни в коем случае не подписывайтесь на ТикТок, если вы не знали, там обводчиков больше всего. Это правда. А на этом все. Всем спасибо и всем пока. Всем пока.